Инсайт курса. Я прям так быстренько постаралась, да. Я на самом деле не так долго в во внутренних коммуникациях, но ну, очень интересный и познавательный, познавательный был этот курс. У меня, скажем так, пазл сложился, и раньше я понимала, как все обстоит, но прослушав этот курс, все как бы разложилось по полочкам, и в голове уже не каша-малаша, да, как было до этого, а как-то все так. И хорошо, что у нас остаются презентации, куда я могу обратиться, залезть залезть, и всегда проверить себя. Мне очень понравилась геймификация, потому что это тоже, мы, в принципе, я тоже про нее рассказывала, более или менее внедряли ее в наш корпоративный ивент в Summer пикник. Хотелось бы еще внедрить куда-нибудь, это было очень интересно. У меня все, спасибо вам большое.